Возможно новые знакомства, которые приведут к деловому сотрудничеству. Поэтому почаще бывайте среди людей, встречайтесь с друзьями и знакомыми. Вы заряжаете людей оптимизмом, и даже самый неприятный человек для вас на какое-то время становится приятным. Ваше непосредственное окружение может измениться в этот период. Лучше свести к минимуму разговоры о деньгах. Партнеры с которыми вы связаны уже давними взаимоотношениями, движутся в противоположных направлениях, порой даже не помышляя о сотрудничестве или компромиссе. С 7 января ваш Управитель Венера переходит в знак Козерога. Это ваш символический четвертый дом. Сфера дома, семьи. С этого момента вместо иллюзий и идеализма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 Договор о совместной деятельности, подписанный в это время, обещает стабильность и длительность отношений, удачу в бизнесе. Венера движется по вашему символическому четвертому дому, который связывает с семьей, домом, внутренней жизнью, эмоциями. Венера в Козероге дает вам сдержанность. Но в давних взаимоотношениях возможно охлаждение. Всегда найдется причина быть недовольным супругом или любовником, деловым партнером. Старайтесь не доводить ситуации до ссор, иначе конфликт затянется надолго. Ваш близкий человек может сказать вам, что вы стали несговорчивы, отстраненные, замкнутые, холодные. С 8 января транзитные Марс и ваш управитель Венера в гармоничных аспектах. Поэтому вокруг вас развернется бурная деятельность. Все кругом станут воодушевленными и привлекательными. Январь благоприятен для тех, кто одинок. У вас все возможности встретить своего романтического партнера. Взаимоотношения, любые союзы приобретут пикантный характер. Со второй недели января подходящее время, чтобы работать сообща. Поскольку совместные усилия помогут достичь того, что недостижимо для одиночек. Благоприятные действия, связанные с живописью, дизайном, музыкой, индустрией красоты, юридическими вопросами. Новолуние 13 января в Козероге, в вашем символическом четвертом доме, поставит вас перед необходимостью вплотную заняться семейными и домашними делами.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 С 19 января солнце входит в ваш символический пятый дом, который характеризует любовь, детей, творчество. Ваши стремления наслаждаться и погоня за удовольствиями усилится. Романтика, юмор и воображение значительно улучшат психологический климат в семье, вообще в той среде, где вы находитесь. Дела и потребности детей станут особенно важны в ближайшие две недели. Может возникнуть соблазн потратить большую сумму денег. Финансовые риски значительно увеличиваются, поэтому контролируйте ситуацию, направьте энергию на творческую сферу. Успешными будут артистические проекты, а также светские события, развлечения и досуг. В целом ваша удача возрастет во второй половине января. 28 января полнолуние во Льве в вашем символическом одиннадцатом доме, который отвечает за друзей и единомышленников, а также интернет, все новое и современное. Это полнолуние способствует завершению какой-либо коллективной работы. Может пропасть интерес к какой-то группе людей, захочется закончить какие-либо социальные взаимоотношения. В то же время появится возможность найти единомышленников и желание реализовать себя. Но придется возложить на себя дополнительную ответственность и обязанности. Но это будет оценено окружающими. Может появиться работа в интернете, какой-то сетевой бизнес или окончание одного дела и начала другого. Это хорошая возможность продемонстрировать свою работу, получить финансовое вознаграждение в своей профессиональной деятельности, сформулировать цели и расставить приоритеты. С друзьями может возникнуть как совместная идея, так и отчуждение. Вдруг каждый пойдет своим путем, и отношения будут развиваться уже на другом уровне. Возможно, вы узнаете о какой-то тайне, которая изменит отношения с друзьями и единомышленниками. Меркурий с 30 января перейдет в фазу ретроградности в Водолее. Хотя ощутить его влияние можно уже с полнолуния, с 28 января. Это ваш символический пятый дом. И любознательность заставляет вас углубиться в исследование. У вас появляются идеи о том, чтобы вы хотели создать. Фактически полностью осуществить свои проекты лучше уже после окончания ретро-движения Меркурия. Возможно напряжение в любовных делах. С детьми могут возникнуть разногласия. В компании людей своего возраста или старше вы становитесь более сдержанными и подавленными. Вы можете оказаться в двусмысленной ситуации. постать а, перед выбором. Строить свою жизнь по собственному сценарию или быть зрителем, наблюдая за на других людей. Ответы на свои вопросы вы можете найти при чтении романтических историй, а также рассказов о том, как люди достигли признания. И вы сможете понять, как использовать свои знания на практике. Оглядываясь назад, вас может посетить мысль, как мало вы совершили в прошлом. Существует тенденция проецировать собственные детские несоответствия каким-то требованиям,